и ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавши соображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был женой в Петербурге и завтракал у Кюба с одним своим школьным товарищем, инженером путей сообщения.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 Нетерпеливо жду приезда. Он представил себе, какую бы смешную, жалкую роль он играл, если бы согласился поехать с женой в Ницу, Едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость.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 И когда она пытливо засматривала ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, блеснул зеленый огонек. Когда же я получу паспорт? Спросила она тихо. Ему вдруг захотелось сказать никогда, но он сдержал себе и сказал, когда хочешь, я поеду только на месяц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 Добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и он наивно верит, что эта компания хищников, в которую случайно втолкнула его судьба, даст ему и поэзию, и счастье, и все то, о чем мечтал, когда еще студентом пел песню: не любить, погубить, значит жизнь молодую.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 Чтобы легче дышалось, он всегда работает в ночной сорочке. Вас прислал ко мне Петр Сергеевич? Да-да. Я просил его. Очень рад. Договариваясь с мадемуазель Анкет, он застенчиво и с любопытством поглядывал на нее. Это была настоящая, очень изящная француженка, еще очень молодая по лицу, бледному и томному, по коротким кудрявым волосам и неестественно тонкой талии ей можно было дать не больше 18 лет. Взглянув же на ее широкие, хорошо развитые плечи, на красивую спину и строгие глаза, Воротов подумал, что ей, наверное, не меньше 23 лет, быть может, даже все 25. Но потом опять стало казаться, что ей только 18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 — Сказал. — Как хотите. Воротов порылся у себя в книжном шкафу, достал оттуда истрепанную французскую книгу. — Это годится? — спросил он. — Все равно. В таком случае давайте начинать. Господи, благослови. Начнем заглавие. заглавия. Memories. «Воспоминания»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 Бросил дело и поехал в театр только за тем, чтобы встретиться там с малознакомой, неумной, малоинтеллигентной девушкой. Но почему-то в антрактах у него белое сердце. Он сам того не замечая, как мальчик бегал по фае и по коридорам, нетерпеливо отыскивая кого-то. И ему становилось скучно, когда антракт кончался.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 Он поклонился своей учительнице, но та холодно кивнула ему и быстро прошла мимо. Ей, по-видимому, не хотелось, чтобы ее кавалеры знали, что у нее есть ученики и что она от нужды дает уроки. После встречи в театре Воротов понял, что он влюблен.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 И он чувствовал, что она равнодушна к нему и будет равнодушной, и положение его безнадежно. Иногда среди урока он начинал мечтать, надеяться, строить планы, сочинял мысленно-любовное объяснение, вспоминал, что француженки легкомысленны и податливы.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 «Ах, это нельзя! Не говорите, прошу вас! Нельзя!» И потом Воротов не спал всю ночь, мучился от стыда, бронил себя, напряженно думал. Ему казалось, что своим объяснением он оскорбил девушку, что она уже больше не придет к нему. Он решил узнать утром в адресном столе ее адрес и написать ей,